Леди и джентльмены, всем привет! Мы с вами находимся в Дубае, в солнечном, замечательном городе, где сегодня мы оказались на проекте, который, в принципе, как бы, знаете, так скрывали от нашего внимания. Давай без запинки название. Тау аль аль гаф. Yeah. Да, это первый раз, когда получилось сказать его без Ну, потому что арабский язык, он немножко, и арабские названия, они сложны для славянского произношения, но, тем не менее, получилось выговорить. Короче, эмоции. Смотрите, как здесь круто. И это всего лишь 30% пока что построено. То есть здесь большое комьюнити, зеленая собственная лагуна. И лагуна это только сколько 20 процентов это 9 процентов от общей лагуны то есть лагуна вы даже на google maps сможете посмотреть она уже вся вырота но смысла заполнять ее сейчас нет поэтому заполнили только эту часть э, демонстрационную чтобы можно было показать как это все будет выглядеть и это всего лишь 9 процентов от общей площади которая будет составлять 150 тысяч квадратных метров можете представить вот а я сейчас гладь. вам скажу это 60 олимпийских бассейнов вот так, да? Да, мы просто пересчитывали только что. А, а значит... давай, давай в двух словах про застройщика. Даже долго говорить не будем. Застройщик МАФ все вы, ну, кто куда-то выезжал за границу в Европу, в принципе, неважно куда. Знаете, наверняка сеть супермаркетов Carrefour. Есть везде. Я в Испании видел, в Италии видел. В вот, Таиланде есть. Э, в Таиланде есть, да. И, собственно, в арабском мире весь Карфур принадлежит застройщику МАФ. Также МАФ принадлежит, например, Vox Cinema, который у нас тоже здесь практически в каждом торговом центре есть сеть кинотеатров. Ну, короче, это огромный конгломерат и строительная а, ветвь. Это всего лишь одно из направлений этой компании. И вот на сегодняшний день их флагманский проект, это, собственно, комьюнити Тил Алавльгат. И, исходя из той информации, которую он только что сказал, стоит сделать вывод, что у ребят денежки есть, и они здесь создают именно недвижимость не для того, чтобы продать, а для того, чтобы создать здесь хорошее комьюнити для условно таких же людей, как они. То есть здесь сделан упор на качество, на, на саму картинку, на на инфраструктуру и в этом видео значит мы с вами посмотрим инфраструктуру которая позади посмотрим одну из готовых вил которая не продается дальше мы с вами сходим в еще одну шоу-галерею покажем какие виллы есть и еще зайдем в сейл-центр просто посмотрим на общий макет но сначала то есть нам нужно показать вам картинку а дальше уже говорить именно о то что будет здесь сделано Начнем, наверное, с лагуны. Да? 9% всего на сегодняшний день вы видите, но здесь еще будут острова, на которых будут виллы на этой самой лагуне. Но это мы уже с вами увидим э, в самом в центре Нам всего 13 вил на острове, стоимость доходит до 95 миллионов дирхам, то есть это такая очень эксклюзивная, очень дорогая недвижимость. Но то, что то, о чем мы сегодня будем говорить, это новый кластер, который стартует здесь в ближайшее время, а там цены значительно более гуманные. В общем, об этом сегодня подробно поговорим. Еще нужно сказать о расположении. То есть много из вас, конечно, не разбирается в Дубае, кто-то смотрит это из Москвы. Если вы хотите точное расположение, то по ссылкам внизу можете обратиться, ребята вам это все расскажут, но по времени, значит, отсюда ехать до Дубаи-Марины 20 минут, до центра города вот и ехал. 30... СБ, я чуть... 28 минут ехал. 28 минут. Как бы для Дубая это не расстояние, для Москвы тоже, для Новосибирска это тоже как бы немного. То есть это условно не совсем загородная недвижимость, потому что здесь вот видите, как бы небоскребы на перспективе стоят. Но тем не менее вы выезжаете и вы, вы находитесь в инфраструктуре, но здесь у вас просто оазис посреди всего вот этого. Пока мы не отошли, собственно, от лагуны, вот эта сама технология называется Crystal Lagoon. Вы могли это слышать по такому проекту, как Шоба Азизи, у них сейчас между ними самая большая Crystal Lagoon в Дубае, и еще в District One это как раз такое комьюнити, где коттеджи. В принципе, все, больше Кристал Лагун нет ни у кого, и вообще, подобные вещи реализует только одна компания в мире, это их такой... Запатентованная технология Это очень непросто сделать, это не просто бассейн Как может показаться, чтобы это все полноценно функционировало И а, как раз это отличительная особенность данного проекта Одна из двух Вторая, это то, что он будет очень зеленым Нам а, порекомендовали посмотреть еще Альбарари Это есть такое комьюнити, достаточно старое Очень зеленое, там поют птицы, живописно Короче, здесь вот хотят создать что-то такое же. Очень зеленое и у воды. Здесь как бы и так уже, если так это вот оглянуться, ну, создали деле действительно много, да? много зелени. И просто вот очень многие люди, вот те, кто не был в Дубае или был в Дубае на отдыхе, говорят, что в Дубае нет зелени. Так вот как же ее нет, если здесь зелени больше, чем у меня во дворе в Сочи? Вот это как? А это как бы Дубай. И здесь изначально только пустыня была и больше ничего не было. А зелени здесь ну, реально искусственно насаженная, больше, чем в соческом дендраре. Ну, кстати, очень дорого ее поддерживать и нелегко ее высадить, поэтому отдельный респект застройщикам, которые стараются все это сделать. Да. Ну, просто в Дубае, по сути, рецепт продаж один. А у тебя должна быть качественная недвижка, много зелени и вода. Все. Если это у тебя есть, проект успешен, он распродается. И здесь, чтобы вы знали, проект застроен пока еще только на 30 примерно процентов, да. продано... 90 и только один кластер в ближайшее время будет выходить в продажу и мы именно вот из-за этого и снимаем вам видео то есть если вы захотите вот если вам понравится картинка, которую вы видели то здесь нужно будет изъявлять желание о покупке, прикреплять это все менеджер чеками и расскажем, да пойдемте значит знакомиться с виллой это а я думаю что вы уже заждались а то мы с вами все инфраструктура там какие-то эмоции и так далее значит вот он выход на свою лагуну и мы вот прям сразу идем в Гарден. И здесь, как вы понимаете, у вас создана вся инфраструктура, где вы будете просто вот кайфовать от жизни, от того, что вы купили себе виллу и наслаждаться ей. Значит, здесь бассейн, огромная такая терраса перед ним, и здесь можно со всей семьей собраться, с друзьями, вечеринку устроить и так далее. При этом есть как именно тусовочные такие зоны, так и семейные. Вот, например, мы с вами сюда сейчас подойдем, там Костровище находится. Точнее, знаете, не Костровище, а Такая часть, чтобы просто семейные вечерние посиделки устроить, там углей накидать. Я вам сейчас просто покажу, забыл, как называется эта штуковина. Но я думаю, вам понравится. То есть это такая история. Сюда вы закидываете какое-то топливо, это все нагревается, и вы сидите с семьей, общаетесь там. Какие-то лампы, у вас интимное освещение и так далее. Здесь вот детский бассейн еще. Кстати, что интересно, от этого большого бассейна чуть ли не половина покупателей в итоге отказывается, потому что вроде как и так есть лагуна. Зачем он здесь еще нужен? Чтобы дети там не падали, собаки не падали и так далее. Да, но э, и плюс обслуживание еще это стоит. Честно говоря, если бы я бы выбирал, так как я сам изначально родом с Урала, Искандер у нас с Башкирии, то я бы все-таки бассейн оставил, но... Ну да. Люди, которые там уже живут в Дубае, они отказываются от него, потому что и так лагуна есть, в нее можно сходить и искупаться. Здесь, значит, еще есть такая зона с костровищем. То есть можно собраться, и, как знаете, вот на Доме-2, вот эта история. Тут вот все сидят, и вы на семейном совете решаете какой-то вопрос. Как лобное место, да, да кажется, да. так. И здесь, значит, территория сама по себе, она зеленая. Здесь есть небольшая такая детская площадка. Тем не менее, она собственная. Пожалуйста, все, что хотите на ней делать. И вот, значит, мы с вами оказались внутри самого дома. И здесь действительно сделано очень такое хорошее и действительно правильное решение. То есть, смотрите... Это у нас основная часть гостиной. И вот эти окна, они, во-первых, от пола до потолка полностью раздвигаются, создавая огромное ощущение того, что терраса входит в сам дом. Пойдем детали покажем, просто это важно, я думаю, для тех, кто серьезно недвижимость в покупки. Профиль тонкий, ага. да, то есть он не, ну, эстетически это симпатичнее, чем широкий, и это все сделано в один уровень. Сейчас мы открыть его не сможем, к сожалению. Но здесь нет какого-то порожка, вы вышли, не спотыкаясь куда-то дальше на террасу. Ну, дождей в Дубае нет, поэтому, в общем-то, чтобы все это не особо актуально. Да, мы э, так, чтобы людям не мешать сейчас, потому что здесь как бы и презентации тут проводят, и еще что-то. Покажу вам, как это все сделано. То есть, это большая кухня-гостиная, точнее, это гостиная, это еще одна гостиная. А здесь у нас представлена именно кухня. Вот так это все выглядит Плюс еще есть именно кухня, где Все это дело готовится И располагается это здесь Вот такая история Давай, наверное, вниз, да, да сходим? <связь> не во всех далеко виллах есть подземный этаж Но, тем не менее, для того, чтобы Вам саму концепцию показать <связь> Здесь особо смотреть ну, нечего Потому что технический пенщ. А, мы не не не Открывай, да это собственный кинотеатр, товарищ. Ну, и он считается, в принципе, небольшим, потому что в других виллах больше площади, он где-то раза в три больше, чем здесь. Но если вы обратите внимание, вот здесь даже на стене э, все это очень... Ну, это, понятно, звукоизоляционные материалы, звукопоглощающие, точ, точнее, но... Вот не самые простые, не самые обычные, да, они там дорогие. Точнее. И при этом они еще вписаны в интерьер. Хочется сказать, что именно здесь, э, вот в этой недвижимости привлекли хороших архитекторов, привлекли хороших дизайнеров для того, чтобы они здесь сделали теплые и уютные интерьеры, которые не были бы какими-то кричащими и создавали бы прям комфорт проживания. Пойдемте с вами сходим сейчас еще на первом этаже. Я покажу вам, как выглядит спортзал. Дальше еще гостевую комнату и уже потом пойдем с вами наверх в мастер спальне посмотрим, как это все исполнено. Значит, здесь у нас представлен вот такой сад. Вот такого формата и здесь на левой стороне у нас ставим вот такого размера небольшая пристройка то есть ее можно сформировать как угодно в данном случае это спортзал его конечно можно сделать какой-то игровой комнатой кальянной комнатой просто беседкой то есть это именно формат пристройки мы просто потом с вами когда пойдем э, смотреть макеты про эту пристройку просто будем говорить. Вы запомните, как она выглядит. И дальше уже сделать выводы. А это гостевая спальня на первом этаже. Собственным санузлом. И, собственно, небольшой, но гардеробный Основная гардеробная у нас представлена в мастер-спальне. Она крутая, вы увидите. И мы с вами идем сейчас на второй этаж. Поднимаемся. Посмотрим с вами мастер-спальню. Она здесь одна, но она очень достойна внимания. Значит, смотрите, как она выглядит. Мы заходим с вами, естественно, видим большую зону для сна с выходом на собственную террасу, с видом на вагону. И здесь, как вы видите, используется настоящий паркет, что для Дубая, кстати, редкость. Ну, почему-то да. Здесь вообще очень много дерева, ну и в целом очень стильный интерьер. Да, вот очень современный, я бы сказал. Лучшие дизайнеры сейчас используют какие-то такие стили. Ну, материалы, конечно же, очень качественные. Просто представьте, как бы вы с каким удовольствием вот на этой вот софе лежали бы и смотрели бы на лагуну и на Skyline Дубая. Но здесь есть еще одна интересная особенность. Это гардеробная. Девчонки, я думаю, что сейчас нам напишут в комментариях. Вау! Wow, yeah. Да, милый, я хочу здесь жить. Значит, гардеробная спроектирована сразу, как положено. Это под и под галстуки, видимо, да? Ну да, там еще носочки можно складывать вниз. Здесь наши вечерние наряды, куртки, платья, рубашки, сорочки. И все-все-все, что вы только у себя храните. Все это может быть. Но, возможно, ее, кстати, не хватит. Мы вышли с вами на территорию. И вы просто посмотрите, какой азис здесь создан. Мы видим виллу, мы видим другие виллы. видим, ну, в принципе, всю инфраструктуру. И она действительно крутая. И это именно комьюнити, где кроме вас никто не будет находиться. Ну и ваших гостей. И ваших соседей. Да. Но соседи здесь будет исключительно приятно. Проект, он, знаете, уникален тем, что здесь... Особо на перепродажах сложно что-то найти, то есть мы рылись и там чуть-чуть только что-то есть и в основном то есть можно приобретать в план. как бы вот такая история, это говорит нам о том, что проект действительно качественный, его особо не хотят перепродавать. Еще одна отличительная особенность, э, виллы в Дубае вот такого уровня, но ну, они же довольно дорого стоят и э, инвестировать например в них, ну в России мало кто инвестировал в виллы, у нас как-то обычно в квартиры, квартиры да. маленькой площади, если Апартамент. много денег покупаешь Пять квартир, если совсем много денег покупаешь этажами, но ну, обычно вот инвестиции на этом. А в случае с Дубаем далеко не каждая квартира в цене растет, а вот эксклюзивные виллы чаще всего растут. Ну то есть случаев, чтобы они в цене реально падали, их практически нет. Дубай просто очень сильно отличается от остальных рынков тем, что здесь люди хотят лакшери жизни. А квартирами они все плюс-минус одинаковые, их никого ну, не удивишь этими квартирами. А вот виллы это штучные экземпляры, особенно если качественные виллы с какой-то вот именно неповторимой инфраструктурой, вот как вот здесь, например, большая лагуна, большие парки, они вот именно за этим люди гоняются. То есть они хотят жить в комфорте так, чтобы это все вот и заехал, и ты понял, что ты не зря потратил деньги. Ну да, и не совсем понятен рынок, ну в том плане, что по квартирам по каждому району понятно, сколько стоит квадратный метр, сильно дороже ты не продашь. А виллу, то ли она 8, то ли 9, то ли 10 миллионов должно стоить, это все как бы очень близко. Тут человек покупает, ему нравится, у него есть деньги, он покупает, эмоции берут вверх и, соответственно, потом может перепродавать. Ну и даже если сравнивать, в принципе, старт продаж и то, что на сегодняшний день стоит, то раньше, например, здесь были таунхаусы, сейчас там только один продается, вот мы увидели. Их продавали, значит, на старте по 1 200 дирхам, на сегодняшний день минимальная цена 2 сто. В два почти раза он вырос и как бы... Ты особо не найдешь причем. Да, и то есть его еще нужно умудриться купить. Ладно, пойдемте сейчас внутрь, я просто покажу вам, как выглядят макеты. Sales Gallery, господа. Заходим. По сути, это точно такая же вилла, как в которой мы с вами были только что. Вот эта стена из водопадов на встрече конечно, очень красиво смотрится. Видно такую эстетику в этом сразу. И здесь у нас представлено три проекта вилл. Четыре, пять, шесть спален Назов... Называются они Heaven, Retreat и Reserve А весь кластер называется Alive Gardens. Он стоит из 60 таких домов Около 45 будут именно 4-комнатных И он, соответственно, входит в это комьюнити Ну, давай покажем на макетах и подробнее расскажем Но перед тем, как мы с вами поговорим о ценах я хочу, хочу сказать, что здесь вы можете выбрать отделку Либо более теплую, либо холодную Нельзя выбрать, например, вот эту плитку в сочетании с этим можно выбрать только левый стадион или правый стадион. Вот. Ну и с этого сразу начнем. Это четырехспальная вилла, 560 квадратных метров, и цена ее будет начинаться от 9 миллионов дирхам. Вот, соответственно, все три этажа здесь мы сейчас на макете видим. И еще раз повторим, да, что бассейн вы можете его либо сделать, либо не делать. То есть это уже все будет зависеть от вас. Пятиспальный. Пятиспальная вилла имеет площадь 760 квадратных метров и а, стартую цену от 13,5 миллионов дирхам. Но вообще, из 60 вил кластера Laya Gardens а, порядка 45 будут именно Haven, то есть 4 спальные. Ну и 6-спальные, которых в кластере будет, наверное, штуки 3. А, их по 886 квадратных метров их площадь и ценник будет начинаться от 16,5 миллионов дирхам помните я вам еще говорил заострим внимание на пристройке то есть ее можно это вот именно она здесь вот был спортзал где куда мы с вами заходили ее можно либо вынести отдельно и вот как здесь она спланирована перед бассейном либо ее можно сделать именно к зданию то есть можно ну скомпоновать так как хочется а еще, кстати, можно выбрать цветовую гамму самого дома. На самом деле она очень не, вот, не обращается внимания, но вот это и это разные дома. Знаете, в чем отличие? В кантике. В черном. То есть здесь он более темный, а здесь он более бедлый. То есть вы можете выбрать именно дизайн самого дома, но это вот называется темный и светлый. Но все-таки какие отсюда открываются крутые виды, а? Вы просто гляньте. И лагуна, это только еще вот самое-самое начало. Но для того, чтобы это понять, нам нужно теперь перейти в сейлс-центр, потому что там стоит большой макет, на котором это все будет понятно. Двигаем туда. Мы пока подходим с вами к сейлс-центру. Хочу вам просто рассказать, что помимо самих вилл, здесь еще есть места общего пользования, где вот вы можете с детьми кайфовать, просто прогуливаться на лужайке, читать книжку, валяться там. Да все что угодно делать. То есть здесь для этого есть вся инфраструктура. И вот, значит, макет. Мы с вами находимся сейчас... Вот в этой части Вот в этих вот виллах мы с вами были И лагуну мы видим только вот в таком вот состоянии А она уже вся прорыта И выглядит она вот так Пока она еще не заполнена водой Но тем не менее она действительно большая То есть это 150 тысяч квадратных метров воды И вот так вот выглядят значит, здесь дома дом-хаусы, И вот этот вот кластер на сегодняшний день продается Точнее не продается, а его только можно зарезервировать Правильно же я говорю? Совершенно верно. Мы ожидаем старта продаж в ближайшее время, но уже можно проявить Expression of Interest, как это здесь называется, да, проявление намерений. Можно еще, кстати, с вами посмотреть, как будет в большей степени выглядеть сама по себе лагуна. То есть вот здесь вот виллы, это отдельные лоты. Искандор, еще раз напомню, пожалуйста, за сколько продают на сегодняшний день. На островах до 95 миллионов дирхам доходит ценник, и площадь здесь по 3000 квадратных метров. Хорошая история а, То есть, ну, по сути, живешь у себя на острове То есть тебе сюда отдельная дорога Здесь у тебя также твои соседи, которые столько же заплатили за эти виллы Соответственно, комьюнити создается И у тебя, вокруг тебя большая вода Как бы сейчас, конечно, это не очень понятно, как будет выглядеть Но учитывая то, что мы видим всего лишь 9% лагуны и она огромная То здесь будет тоже все хорошо То есть мы, по сути, сейчас, секундочку, видим сейчас ну, где-то вот, вот эту вот часть только, да? Вот так. Вот ровно вот, вот так, да. По вот эту вот линию. Все это всего 9%. А, кстати, изначально в проекте практически не было русских, но за последнее время, вот в последнем кластере вообще 25% покупателей, это русские. Распространяться начала информация. Такие просто лоты часто продаются по рекомендациям. Ну, купил кто-то, потом порекомендовал друзьям, давайте вместе, и вот этим образом эта вся история работает. Вот, и все больше русских сейчас здесь, у них сейчас чуть ли не главные покупатели, и менеджеров русских они, соответственно, набирают. Да, и еще хочется показать вам, что вот это та самая э, вилла, и вот, значит, вилла поехала наверх для того, чтобы показать нам, как вообще будет выглядеть это все в разрезе. Тут действительно есть на что посмотреть снизу, потому что тут есть целая автомобильная галерея, господа. То есть, если вы любитель автомобилей, то у вас здесь есть вот такая вот часть, где вы можете любоваться своими спорткарами. Вот здесь вот Bugatti Chiron стоит, различные BMW и так далее. И здесь прям много-много-много воды. То есть, сама по себе вилла, еще раз напомню, по 2000 квадратных метров. До, до трех. До трех. До трех. собственным бассейном, действительно, с большой территории. То есть, это 20 соток примерно земли. Большая вилла собственным sky Garden сверху вот такие вот ну и как вы видите здесь прям действительно много много много зелени как вы в принципе и любите и огромное количество кстати помещений вот здесь для обслуживающего персонала то есть они именно располагаются снизу здесь также есть окна не думайте что они какие-то глухие но вот именно галерея для машины это конечно очень крутая история я бы еще обратил внимание на два названия, это Келли Хоппин, это всемирно известное интерьерное бюро, и пойдем еще вот сюда. И еще одно архитектурное бюро, Саото, они делают много, как здесь говорят, модификаций, ну то есть застройщик вам в каком-то виде сдает, здесь конкретно они делают уже под ключ, но в каких-то других проектах. Приглашают специалистов из компании Саото, это тоже всемирно известная история. В Соединенных Штатах вы можете найти виллы, которые были модифицированы вот этим архитектурным бюро. Достаточно сказать, что в прошлом году на Пальме была продана вилла за 350 миллионов дирхам. Это самая дорогая покупка за многие годы, и как раз-таки именно Саото там делала дизайн. Дубай. 30 лет назад даже и представить не мог что они будут строить здесь виллы мирового класса собственными лагунами, собственными песчаными пляжами на пустынной территории, которая раньше просто верблюдами пересекалась и все. А на сегодняшний день мы с вами действительно видим рукотворные чудеса, которые ребята здесь состоят самостоятельно. И со всего мира люди сюда прилетают, инвестируют и кайфуют. В общем, если хотите прикоснуться к этим рукотворным чудесам, оставляйте заявку, как обычно с вами свяжется наш специалист, и предложат вам варианты здесь, а также любые другие, подходящие под ваш запрос. Мы на этом с вами прощаемся. Искандер Максим, всем пока. Удачи вам. Ссылки внизу.